Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такую чудесную снежинку, а затем придадим ей форму клеем ПВА. Делаем начальную петлю и набираем 7 воздушных петель. Замыкаем первую и последнюю в кольцо соединительной петлей. Набираем одну петлю подъема и вяжем два столбика без накида в кольцо. Первый, второй. Так мы вяжем только в начале ряда. Теперь набираем 4 воздушных петли. В кольцо вяжем три столбика без накида. Четыре воздушных. Три столбика без накида в кольцо. Четыре воздушных. Три столбика без накида. Четыре воздушных. Если необходимо, сдвигаем петли вправо по колечку, освобождая место. Снова вяжем 3 столбика без накида в кольцо. Всего нужно связать 6 арочек и 6 элементов по 3 столбика. Довязываем последнюю шестую арочку из четырех воздушных. Находим петлю подъема в начале ряда и привязываем к ней арочку соединительной петлей. Получились направляющие для шести лучиков снежинки. Переходим ко второму ряду. Для этого нам нужно сдвинуться по вязанию до ближайшей арочки. Провязываем соединительной петлей первый столбик без накида и второй столбик без накида. И под арочку вяжем еще две соединительных петли. Мы поднялись на вершину первого лучика и отсюда начинаем вязать второй ряд набираем 4 воздушных петли подъема сюда же под арочку свяжем еще два столбика с тремя накидами с общим верхом делаем 3 накида связываем 3 раза по 2 петли на крючке 2 петли еще 3 накида, связываем 3 раза по 2 петли, на крючке теперь 3 петли, связываем их вместе. Так получается, потому что в этом элементе соединительные петли, а не полноценный столбик. Теперь мы набираем 4 воздушных. И под эту же арочку вяжем три столбика с тремя накидами с общим верхом. Первый столбик не довязываем до конца. две петли на крючке. Второй столбик не довязываем. 3 петли. И третий столбик также не довязываем. На крючке в итоге должно получиться 4 петли. Связываем их вместе. В дальнейшем элементы ряда будут вязаться именно так. Вяжем переход между элементами. 4 воздушных. Под вторую арочку вяжем три столбика с тремя накидами с общим верхом. 4 воздушных, еще три столбика с тремя накидами с общим верхом под эту же арочку. Переход из четырех воздушных. Итак, провязываем каждый следующий лучик. Я провязала все шесть элементов. Осталось довязать переход из четырех воздушных. Привязываем эту цепочку к четвертой верхней воздушной петле подъема соединительной петлей. Для вязания третьего ряда снова сдвинем петли подъема. В этот раз на одну соединительную петлю над тремя столбиками с общим верхом. Мы продвинулись к первой арочке. И теперь будем вязать над ней длинный лучик. Для этого вяжем 3 столбика без накида. Мы поднялись к вершине арочки. И теперь вяжем такую конструкцию. 2 воздушных петли подъема. Можно придержать вторую пальцем. 4 петли подъема. Замыкаем первую и четвертую соединительной петлей, как пико. Это первый листик цветка. После него набираем еще две воздушных. Снова придерживаем вторую пальцем. 4 воздушных. Замыкаем в пико. Еще 4 воздушных. В пико. Таких элементов нужно связать 5 штук. эти пять пико представляют собой лепестки цветка Привязываем их соединительной петлей сначала к первой петле подъема Затем ко второй. Напротив листика свяжем такой же по другой стороне. 4 воздушных петли. Замыкаем в пико. И вот в эти две первых петли подъема провяжем соединительные петли. Таким образом мы связали длинный лучик в виде цветка и вернулись к началу вязания. Повторюсь, лучик состоит из двух воздушных, правого листочка, двух воздушных, пяти лепестков, двух соединительных, левого листочка и еще двух соединительных петель. Перед цветком мы связали три столбика без накида под арочку, сейчас свяжем еще три. Первый элемент полностью готов. Приступаем к вязанию короткого лучика. Для этого под следующую арочку вяжем 2 столбика без накида. Набираем одну воздушную петлю подъема. Придерживаем ее. 4 воздушных. Замыкаем в пико, еще 4 воздушных, второе пико. Свяжем соединительную петлю вот в эту единственную петельку подъема. Нужно довязать под эту арочку еще два столбика без накида. Второй элемент готов. Теперь будем чередовать длинные и короткие лучи. Под следующую арочку свяжем длинный луч. Покажу еще раз. 3 столбика без накида. 2 воздушных, 4 воздушных в пико, 2 воздушных, 5 пико по 4 воздушных. Две соединительных в две воздушных. Четыре воздушных в пико. Две соединительных в две воздушных. И еще три столбика без накида под эту же арочку. следующую арочку свяжем короткий лучик 2 столбика без накида 1 воздушная 4 воздушных в пико еще 4 воздушных в пико соединительная в воздушную Два столбика без накида под арочку Такие лучики чередуем до конца ряда. Заканчиваем ряд коротким лучиком. Привязываем его соединительной петлей к первому столбику без накида этого ряда. Перед обработкой клеем нужно обрезать ниточку, завязать узелок и спрятать хвостик в вязании. Для придания формы снежинки буду использовать неразбавленный универсальный клей ПВА. Наливаем его в стакан, складываем снежинку, опускаем ее в клей и хорошо вымачиваем. Отжимаем излишки клея. Оборачиваем разделочную доску пленкой и раскладываем на ней снежинку. Разравниваем все элементы и оставляем до полного высыхания.